Перед новым годом мы обычно подводим итоги, строим планы на следующий год. И в этих планах обязательно есть то, что нам хотелось бы изменить. Внедрить полезные привычки, что-то освоить или наоборот от чего-то отказаться. Короче, вот хочется начать жить по-новому. В этом видео я хочу поделиться своими некоторыми идеями, почему не получается или что мешает все-таки начать жить по-новому. Возможно, это кому-то откликнется, и это будет даже лучше и полезнее всех стандартных пожеланий, которые приняты говорить поздравляю с новым годом я всех приветствую и поехали когда мы говорим об изменениях, которые находятся в зоне нашего контроля, то это, как правило, будет сводиться к тому, что мы хотим начать что-то делать или наоборот прекратить совершать какие-то действия. И проблема в том, что чаще всего вот начинаешь, пробуешь и потом забрасываешь. И еще важно отметить, что для многих вот позитивных изменений нужна продолжительная регулярность. То есть нам нужно что-то регулярно делать или чего-то регулярно не делать, чтобы это стало привыкли именно регулярность и повторяемость дает свой результат если несколько месяцев регулярно заниматься спортом то тогда будут заметны определенные изменения Важно уточнить, что значит действие стало привычкой. Это то, что мы делаем на автомате, не прикладывая никаких усилий. Чем больше у нас таких полезных привычек, тем мы эффективнее и продуктивнее. И у нас у каждого есть сформировавшиеся полезные привычки. Например, чистить зубы по утрам, убирать постель. У некоторых может быть полезная привычка ходить на тренировку и заниматься спортом. Так вот, когда мы хотим внедрить что-то новое, обещаем себе, что я Буду делать зарядку по утрам Или по вечерам ходить на тренировки Три раза в неделю Заниматься, учить английский или французский Допустим, каждый день по полчаса Здесь есть один подвох чтобы начать совершать это действие, как я уже говорила, нам нужно прилагать усилия. И прилагать их нужно регулярно. Возможно, вначале у нас вот есть какая-то мотивация, вдохновение, но оно быстро проходит. Почему? Потому что вдохновляемся мы обычно вот этим вот конечным результатом. А чтобы его получить, нужно время. Для того, чтобы постоянно прилагать усилия, нам нужна сила воли. Сила воли – это способность человека делать то, что он решил, даже если временные трудности, либо не хочется, либо плохое настроение и так далее. Так вот, основная помеха, либо причина заключается как раз в силе воли. Сила воли или метод кнута, когда мы говорим себе, что что-то надо делать, это очень ограниченный ресурс, это очень ограниченный источник энергии. И если рассчитывать только на него, то ничего не получится получится. Через какое-то время обломаемся и просим. Но тут важно уточнить. Допустим, нам нужно внедрить полезную привычку выпивать стакан воды по утрам за полчаса до завтрака. Здесь особых усилий не нужно, Вот чуть-чуть организовать себя и все. Есть такое мнение, что привычка формируется за 21 день. Так вот привычку выпивать стакан воды по утрам до еды как раз можно сформировать за вот это время. Но если мы хотим, например, начать бегать по утрам, то тут все намного сложнее. И усилий нужно прилагать намного больше времени на формирование и закрепление этой привычки тоже нужно больше так вот там где нужно прилагать достаточно усилий рассчитывать на силу воли бесполезно кого-то хватит на 3-4 дня кого-то на неделю кого-то чуть больше Но дальше все так вот выводы которые я сделала для себя на силу воли рассчитывать бесполезно ее не хватит. Помочь может либо какой-то очень сильный мотивационный фактор. Допустим, человеку пообещали хорошую должность, очень хорошую зарплату, но для этого, допустим, за два месяца нужно выучить какой-то иностранный язык. Если предложение действительно интересное, то это будет супер -мотивация, которая вот победит лень, все не хочу, сразу найдется время на то, чтобы заниматься языком и так далее. Логичный вопрос, а что делать, если вот этого мотивационного фактора нет? точнее он то есть просто результат приходит не быстро и вот этот отдаленный результат он недостаточно мотивирует и какое-то время приходится совершать действия не замечая никаких изменений это и есть главный демотиватор так вот мне кажется самое правильное нужно сместить фокус своего внимания с конечного результата который придет не быстро и не сразу на процесс и в этом процессе найти придумать создать источники удовольствия сейчас все объясню. Мне в свое время очень лень было ходить на занятия по английскому языку после работы. Я перебрала несколько школ и выбрала одну, в которой был очень красивый, современный, супер классный интерьер класса, где мы занимались. Мне там так нравилось находиться, причем комнат вот было несколько, мы их периодически меняли. Я ходила с удовольствием на занятия только ради того, чтобы вот побыть в этом пространстве. Частенько ходила без выполненного домашнего задания, но ходила регулярно. Сила воли – это очень ограниченный источник энергии, который быстро заканчивается. Поэтому, чтобы не сорваться и не бросить, нужно найти какие-то источники удовольствия, так называемые пряники, которые будут нас мотивировать продолжать процесс. этот процесс. Это может быть все, что угодно. Я хожу в этот спортзал, так как тут очень красиво, или мне нравится гулять вот по этой дороге, эта дорога в спортзал, и поход на тренировку – это вот как раз повод прогуляться. Если ничего найти в виде такого пряника? не получается, тогда его нужно придумать и создать. Это немного сложнее, но это тоже работает. Например, после того, как я выполняю какое-то действие, я получаю что-то. Ну, допустим, более конкретный пример. Если я три раза в неделю хожу на тренировку и не пропускаю, то в какой-то день я иду в кафе на тортик вку с вкусным кофе. Даю себе маленькую сладкую награду за три тренировки. Пряник – это то, что реально должно включать, что-то ценное, что доставляет удовольствие. И тут немножко нужно обмануть свой мозг, простроить вот эту вот связку, что поход в кафе только после трех тренировок. И тогда вот это предвкушение награды будет разгонять дефамин, включать мотивацию на действие. Так как награда – это не что-то далекое, это вот что-то реальное, что можно получить или сильно. Час или очень скоро. Можно делать мелкие награды после каждого выполнения, либо после нескольких выполнений. Или наоборот, что-то существенное, если чем-то прозанимались, допустим, регулярно, целый месяц, делать более дорогую награду. Еще можно делать микс, найти в самом процессе источники удовольствия, которые есть, и добавить еще что-то, вот, созданное систему наград и мотиваций. И здесь получается очень интересный эффект, как бы два в одном. Во-первых, удовольствие от того, что продолжаешь, не бросил, выдерживаешь темп, и вот это ощущение будет включать дополнительную мотивацию. А второе, это само удовольствие от награды, либо от пряника, который заслуженно получил за вот старание внедрить полезную привычку. И самое главное, через какое-то время, если естественно регулярно что-то делать, все равно начнет ощущаться вот этот отдаленный результат, ради чего все и дело. И это еще больше включит систему мотивации, ну и наступит момент, когда это действие станет уже вот сформировавшейся привычкой, которая будет работать без системы вознаграждения. Короче, моя идея, которую я хотела донести, это то, что метод мута через вот, постоянное надо, силу воли он не работает. А вот система удовольствия или пряников реально может а, быть намного эффективнее, если для себя ее правильно создать, потому что для каждого человека будет работать свой уникальный пряник. Ну понятно, что нужно подходить к всему с, с умом. Не может быть наградой, например, после тренировки вечером а, вкусно поужинать и поесть и на ночь это абсурд. Я думаю, что это понятно. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Напишите свое мнение в комментариях, мне будет очень интересно. Я поздравляю всех с Новым Годом, желаю, чтобы у вас получилось начать по-новому то, что вы хотите, получилось внедрить полезные привычки. Причем не обязательно ждать Нового Года, достаточно, как говорится, дождаться ближайшего понедельника. В качестве поздравлений я принимаю комментарии, лайки, подписки, колокольчик и еще раз с Новым Годом. Ну и до встречи в следующем году на канале «Просто про маркетинг».